Всем привет! Каждый день команда Универ Нью» заготовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Ильшат Гафуров вручила аттестат выпускникам Этилицея КФУ. 4 июля на «Универ ТВ» состоится прямой эфир приемной кампании 2018. Отчего вылечит поповинная кровь? В Институте психологии и образования Казанского федерального университета стояла защита дорожной карты данного подразделения. В своем докладе директор института Айдар Калимулин представил актуальные задачи подразделения по продвижению в рейтинге QS Education. Подробности защиты дорожной карты Института психологии и образования Казанского федерального университета мы расскажем в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. Теперь учащиеся IT-лицея КФУ могут гордо называть себя выпускниками. Чем запомнилось им время, проведенное в лицее, и куда планируют поступать медалисты, узнавала Анна Глазунова. Долгожданный выпускной вечер состоялся 29 июня в IT-лицее Казанского федерального университета. Посмотреть на выпускников пришли родители, учителя, а также руководство университета. Среди почетных гостей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он пожелал 11-классникам успехов в их дальнейшем пути. Выбрали хорошее направление дальнейшие учебы. Выбрали хороший вуз, который бы вам помог в дальнейшем хорошо трудоустроиться. Все мы... И родители ваши, и мы, сотрудники, преподаватели университета, в общем-то, хотели бы, чтобы вы реализовали собственные амбиции. В этом году аттестаты получили 78 учащихся. Их вручил ректор КФУ Гафуров и директор it лицея Тимир Булат Самирханов. Многие учащиеся приложили немало усилий для того, чтобы получить заветную медаль и красный аттестат. От учебы в IT-лицее КФУ у ребят остались только самые яркие и положительные эмоции. Все самые яркие эмоции, все самые яркие переживания я все-таки э, испытал здесь. Э, наверное, в обычной школе у меня бы такого не было. Лицей стал как дом, потому что мы здесь жили, все вместе, э, все вместе выросли и все вместе преодолевали все трудности. Для поступления многие выпускники выбирают Казанский федеральный университет. Конечно же, э, на, на химический факультет Казанского федерального университета. Планирую поступать в Казанский федеральный. Впереди ребят ждет поступление в престижный вуз Студенческие годы. но ну, а пока не выпускники, а IT-лицеи Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Каждый год число желающих поступить в КФУ увеличивается. В помощь абитуриентам проводятся прямые трансляции в рамках приемной кампании с ответами на их вопросы. Подробнее о них мы расскажем в нашем сюжете.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 Вопросов закончатся 4 июля в 16.30. Артем Тупичкин, Ильсина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Студенты трех факультетов Елабужского института КФУ, которые уже сдали последние экзамены, стали участниками профильной смены в лагере Буревестник. Подробности далее. В лагере Буревестник проходит профильная смена краски лета. Свое название смена получила не случайно, так как объединила обучающихся сразу трех факультетов Елабужского института КФУ, инженерно-технологического, юридического и факультета экономики и управления. Хотел бы отметить, что вот культурная программа, которая представлена в данном лагере, она развивает не только по своей специальности, но и по. Специ... Приобщаясь к специальностям других факультетов. Студенты занимаются спортом, участвуют в конкурсах, квестах и мастер-классах. В рамках смены студенты создали экопано из лесных материалов, а также проектировали миниатюрные ракеты, которые потом запускали воздух. В рамках профильной смены краски лета преподаватели Елабужского института КФУ прочли для студентов открытые лекции. Диана Шилова, Лада Гельмулина, Денис Сипайлов, Универньюз. Магистр Института фундаментальной медицины и биологии КФУ создал первую в Казани шумовую карту. Определить самый тихий и шумный район стало вдвойне легче. Подробности в нашем следующем сюжете. Запад вовсю болеет шумофобией. Уже с 2002 года каждый город с населением свыше тысяч человек обязали иметь карту шума, обновляя схемы стука, свиста и ушуршания шин каждые пять лет. Европейцы работают на шумозащиты существующих объектов и строят новые по-тихому, не превышая нормативов. Попытки спасти уши жителей городов и мегаполисов предпринимались и в России. Магистр Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Адель Закиров создал шумовую карту районов Казани. Им было исследовано 105 контрольных точек. По шумовому загрязнению именно в городе Казани никто еще не делал работу, насколько я знаю. Ну, По крайней мере, такого плана, такого уровня у меня было 105 точек, 105 точек контрольных, среди которых ну, я каждую измерил сам единолично. То есть такого объема, такого уровня работы пока еще никто не делал. Созданием шумовой карты, подобной той, которую составил Адель Закиров, прежде еще никто в Казани не занимался. В ходе исследования было выяснено, что на территории Советского и Вахитовского районов превышена норма по шуму, а значит, большинство казанцев живет в ненормальных акустических условиях. Наиболее показательный это вот советский район, потому что там 8 нарушений определенного допустимого уровня выявлено. Это максимум среди всех районов. Вахитовский район, да, он характеризуется именно тем, что вот именно южная часть, она наиболее шумная. Концентрация автомобилей большая, поэтому именно вот эти вот южные части, да, вот основные дорожные части, они наиболее загружены. Стоит отметить, что по мнению врачей продолжительность жизни, проведенной в шумной обстановке, значительно сокращается. Шум становится причиной нарушения сна, развития инфаркта миокарда, снижения обучаемости и появления звона в ушах. Он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и высокого кровяного давления. Еще раз напомню, что наиболее шумными районами являются советские и Вахитовские районы, для которых характерно интенсивное движение большого количества транспорта. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В лечении рассеянного склероза произошел настоящий прорыв. Университетские ученые доказали, что данную болезнь можно вылечить при помощи пуповинной крови. Насколько все это реально, выясняла Аделя Шамилова.